Всем привет и добро пожаловать! В этом видео поговорим о Xbox One X и ее актуальности в 2021 году? А перед началом ставь лайк, подписку и мы начинаем. Прошло уже порядка более 6 месяцев после выхода консолей нового поколения. Next gen понемногу распространяется по всему миру и встает один большой вопрос: а что же делать нынешним владельцам One X или тем, кто рассматривал ее для покупки? Неужели все так плохо? Давайте разберемся. Для начала маленькое уточнение. Я являюсь действующим пользователем One X, так что данный вопрос меня также волнует. Так вот, актуальна ли данная консоль в 2021 году? Однозначно да. И вот почему. Во-первых, игры по обратной совместимости. За долгие годы было создано множество популярных и качественных игрушек, которые бы просто потеряли свою актуальность после выхода каждого нового поколения. И данная функция предназначена, чтобы такого не произошло. Библиотека игр по обратной совместимости включает в себя тайтлы с оригинального Xbox, около 35 штук, и Xbox 360, там что-то около 370, тем самым границы между поколениями размываются. С полным списком можно ознакомиться на сайте Microsoft, ссылочку конечно же я оставлю в описании под этим видео. Также пользователи подписок Live Gold каждый месяц получают 4 игры, две из них по обратной совместимости, 2 для Xbox One, о подписках чуть позже. Во-вторых, то бы что не говорил, но запас мощности данная консоль имеет и дает возможность запускать игры в Full HD разрешении и даже в 4К, при этом имея стабильный фреймрейт. Я использую консоль с 24-дюймовым Full HD монитором и 50-дюймовым телеком с поддержкой 4К. Картинка огонь. Конечно, именитое консольное мыльцо никто не отменял, но это из разряда уж совсем докопался. За графеном добро пожаловать к ПК боярам. Третьих. Женатых на дочке олигарха я думаю из нас нет, поэтому хорошая скидка на игры это просто вынужденная мера. И тут на помощь нам приходит Аргентина. Согласитесь, купить игру дешевле на 20-30% от full прайса достаточно весомый плюс. Тем более экосистема Microsoft не создает особо препятствий в этом. А если кому-то уж совсем лень с этим возиться. На сегодняшний день в интернете огромное количество предложений, где просто выбираете игру по аргентинской цене и вам присылают цифровой ключ. Не забываем только о безопасности, пользуйтесь только услугами проверенных продавцов. И в-четвертых, наличие приемлемого подписочного сервиса. Ранее я уже делал видео, где рассказал о том, что из себя представляет каждая из подписок. Ссылку я также оставлю в описании, обязательно гляньте. Так какой же можно подвести итог? Имея Xbox One X, мы получаем возможность играть в кучу хороших игр по обратной совместимости, актуальное железо как минимум еще года на 2-3, интересный и разнообразный подписочный сервис, а также возможность покупать игры с хорошей скидкой. Приобретать консоль за full прайс, конечно же, на сегодняшний день смысла нет. Только по акции. А лучше посмотреть бэушку в хорошем состоянии. Нынешним же владельцам Икса не стоит волноваться о ее актуальности, я думаю. В ближайшие годы он будет все так же востребован. Тем более майки сами говорили, что выпуск новых игр будет происходить и на консолях предыдущего поколения. Вот как-то так. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете о прошлом и новых поколениях Xbox. Ставь лайк, если видос понравился. Подписка, колокол. Все как обычно. До новых встреч. Пока.